Добрый вечер! Сегодня у нас 24 августа 2021 лета, и с вами я, Людмила Осипова, канал Яснополе. И название... Ну, я просто хочу про продолжить фразу, которая у нас вынесена сегодня в заголовок. Это «В этом городе нет веры». И продолжение было этой фразы «И денег». Это было сказано про одним из моих наставников, про один из прибалтийских столицу прибалтийских государств, который очень явно, как вам сказать-то, в общем, вот ощущение депрессивности, какой-то вот такой тяжести, сумрачности, унылости в этом городе, достаточно сильно ощущается. Там редко бывает солнце. Вот даже сегодня была ошибка, да, что фраза «в этом городе нет солнца». Ну, солнце там, конечно, бывало, но солнца тоже там мало. И а, о чем собственно, сегодняшний прямой эфир? А, о том, а, что, так, что такое, а, вот про вот это ощущение, да, если вот плясать от этой фразы «в этом городе нет веры и денег», это вещи напрямую взаимосвязанные. И что такое вера? Это не обязательно хождение в церковь, да, то есть вера и религия не одно и то же. Вера как, ну, как, как, как вот, говорит, слепая вера, да, как бы безусловное там доверие, это тоже не то. Если мы там э, раскладываем слово «вера», ну, тут все очевидно, да, «ведань иран», то есть нахождение в неком э, потоке э, связи с высшими силами, э, ощущение э, э, этих сил, общение с ними, умение услышать знаки, подсказки, которые оттуда даются. Э, почему в этом городе э, не было веры и, и денег? Можно это рассматривать там экономически, исторически, а если посмотреть, да, большая часть людей, которые наделяют этот город, в свое время выбрали определенные, участвовали в событиях и в определенных выборах отказа от, от веры своих предков, например. Вот коммунисты были ли они верующие? Мне кажется, ответ очевиден. Были ли верующие люди, которые погибали за Родину? Ответ, мне кажется, тоже очевиден. Вера есть такой ресурс, который, по моим, по моим ощущениям, как вам сказать, он один из основных, наверное, ресурсов, которые пытаются, доступ к которым пытаются. Уничтожить. Ну, посмотрите еще лет, наверное, даже как, лет 15, наверное, назад, 10 точно, фильмы американские какие-то, где показывают, когда церковь переделывают в какое-то там заведение, там или в церкви ходят три прихожанина, и они начинают привлекать людей там, не знаю, песнями, плясками, какими-то шоу религиозными, да, для того, чтобы... Хоть кто-то зашел в церковь, а, опять же, речь не о том, что церковь и, и вера идентичны, но а, все-таки храм, как некий дом Бога, да, и, а, и количество людей, которые его посещают, является неким а, отображением. В той же Франции, в Европе а, регулярно закрываются церкви. Ну, да, мы тут можем сказать, что у нас все хорошо, да, мы видим, что у нас какое-то безумное количество церквей открывается, по всей стране, помпезных, огромных, чего стоит только храм, который там, армейский храм, да, который построили вот Подмосковье. Мы сейчас были в Кронштадте, но там интересный храм военные, моряки военные Кронштадта на свои деньги построили храм, который буквально там перед революцией он начал работу. И когда а, начали уничтожать храмы, взрывать много храмов было уничтожено в том же Кронштадте, а, и добрались до этого храма. Он такой огромный а, в, ц, прям в центре города. А, то а, как раз те люди, которые скидывали, задавали деньги на этот храм, они просто встали, сказать, что будет мятеж, будет вооруженный мятеж, если вы попытаетесь этот храм строить, потому что мы а, это наши деньги, это наши вложения, да, вот наш труд и мы сейчас были в этом храме. Очень интересное ощущение там. Во-первых, вот новые святые. Там есть ребята, которые совершили подвиг, по-моему, там в Афганистане, и они причислены к леку святых. Возможно, это местночтимые святые. То есть, знаете, да, есть как бы общие там на всю церковь, а есть местночтимые, то есть в какой-то местности. Я не знаю, какой уровень у этих святых но там собна, там вот в, в храме стоит макет подводной лодки, и там рассказывается история подвигов. На стенах висят а, имена погибших, защищавших там военную, Великую Отечественную войну, а, людей там всех этих а, перечисленных, они по стенам пер, по, написано что вот такое-то было сражение, в такой-то день а, вот такие были события, и а, погибли в этот день вот, вот эти вот люди, они там перечислены, и а, на стенах этого храма эти таблицы висят. А... То есть, если говорить о, о количестве храмов, то у нас а, с этим все хорошо. А, и вроде бы не пустуют храмы, а, и... Посмотрите, что я еще хочу сказать, на что... Трудная тема, поток не просто идет, поэтому извините за какие-то зависания. Я занимаюсь сейчас тем, чтобы нащупать вот то основное, ради чего сегодня эта тема заявлена. Смотрим на мусульман. Не будем сейчас какие-то разбирать глубоко, но то, что массово, то есть определенной национальности, да, как бы априорик практически 100% это мусульмане, значит они также с высочайшей степенью вероятности, они будут ходить а, как минимум на пятничную молитву, да, там кто-то чаще, кто-то реже, а, выполнять какие-то а, условия, а, в, а, там, намазы, там, и так далее, да, какие-то посты. И это есть, что такое? Это определенная форма духовной практики. Вот если кто наблюдал, например, как выполняется намаз, женщина и мужчины его выполняет не одинаково, там есть разница в движениях, но там что-то совпадает, что-то отличное, да? движения разные. Вот. И одно из движений, там человек ложит, ну, как бы, наверняка видели, на колени при, прикасается к земле, то есть коврик на земле, он прикасается к земле. А, помните у нас на Руси земные поклоны, сейчас они практически не бьются, а, немножко эта практика забылась, а, если там человек заходит в храм, он там перекрестился, да, и уже хорошо. А, есть, правда, верующие, которые там перед мощами или перед какой-то чудотворной иконой, они встают, на колени бьют поклоны но ну, как правило это знаете но ну, по моим наблюдениям могу ошибаться это вот когда вот что-то очень ну, непростое происходит вот просят очень сильно просят чего-то а, у, у бога у святых у высших сил а, а это а в мусульманстве это практика ежедневная да, земных поклонов то есть а, очень а, интересно если посмотреть а, какую мистерию ежедневно по несколько раз выполняет мусульмане, а, и э, там походы в храмах, то есть у них вот это такая какая-то, как это сказать-то, часть, ну вот, вот э, ритуальная, да, ритуальная обрядовая часть, которую вот, вот это нужно делать, там омыться перед намазом, совершить намаз строго определенное время, и в это определенное время оно э, выверяется там по, э, по луне, потому что это лунная религия, вот, поэтому там сроки. Но к Солнцу это тоже привязано, потому что там первая молитва перед, заходом, перед восходом, извините, Солнца. То есть она привязана к Солнцу, хотя сама религия лунная. То есть там есть определенное совмещение. то есть И если на это смотреть глубже, да, то видно, что а, есть взаимодействие с Землей, почитание земли, по, земные поклоны, а, есть а, обращение к Солнцу, есть обращение к Луне есть такая, ну, достаточно насыщенная, плотная религиозная жизнь. Что мы видим? Мы видим определенную силу, ее нельзя не видеть, силу мусульманского мира, которая, ну, может выглядеть опасной, может нравиться, может не нравиться. Я о чем речь веду, что, знаете, ну, я достаточно много общалась с, там, в Средней Азии, там, в Казахстане, в Узбекистане, с людьми и что могу сказать большая часть людей соблюдают ритуал то есть они выполняют некие правила вот которые заложены вот так положено делать вот ты родился да в семье мусульман есть вот эти вот, вот это нужно соблюдать вот это можно вот это нельзя вот такой распорядок жизни и в этом распорядке, еще раз повторю, обязательно там омовение э, по нескольку раз в день, обязательно обращение к Богу, а, обязательно взаимодействие с Землей и небом, и сон через э, э, учитывание циклов Солнца, учитывание циклов Луны. Это, это зашито просто в базовую матрицу. Это не значит, что не так много людей, которые глубоко разбираются в мусульманстве, именно как в религии по сути своей, да, их, их немного. Точно так же можно сказать и про христианство, про православие, да, то есть как бы люди понимают, что там, ну, можно прийти на Пасху, ну, а, там, а, где-то причаститься, или поставить свечку, там, да, что когда там кто-то уходит, а, поставить там за упокой определенный, там, есть ритуал, там, сорока заказать еще что-то а, там да бывает у людей наступает потребность ну, причаститься а, и так далее то есть не так много на регулярно на молитву, на причастие ходит очень мало людей истинно верующих с точки зрения канонов их мало большинство себя причисляет к религии но практически а, каких-то реальных действий а, не делает Почему я говорю про реальные действия? Вроде бы там религия и вера там, да, а, потому что а, любое реальное действие, это есть а, наполнение, то есть как бы вложение энергии а, через там подумать, побыть, настроиться, а, ощутить, а, а, как бы сон настроиться вибрационно там, да, там с высшими силами, с божественными. А, да, вот. А, и а, в, вот это, Этой практикой э, на самом деле занимается очень мало людей. И э, если посмотреть, первое, что, ну, одно из первых, что сделали э, в пандемию, да, это э, закрыли доступы в храмы. Вы помните прошлую Пасху, там были запрещены крестные ходы, были э, запрещены э, доступ в храмы. Э, и э, в общем, э, мне попадались такие э, статьи, что а никто не возмутился. Нельзя и нельзя. С одной стороны, это хорошо, потому что если человек истинно верующий, да, ну, храм он здесь, все остальные храмы это просто ну, способ как-то легче сонастроиться, выскочить из привычных каких-то процессов, побыть немножко, вот, ну, проще просто войти в этот поток, чем дома, где... Все привычное, тут чайник, тут дети, тут еще что-то, кто-то отвлекает, там никто не отвлекает, там все для этого устроено. но в общем, это не, не необходимая часть а, духовной жизни, но тем не менее... А, осознанное понимание вот, вот этого пути взаимодействия с божественными высшими силами через церковь, через религию, в общем-то, все равно какую, да, потому что первичное это стремление человека. Оно, с одной стороны, не зависит от, от, от доступа к храмам, с другой стороны, ну, я не знаю, вот есть опыт, наверняка, хотя бы там, я не знаю, из интереса, когда-то отстаивали, например, пасхальную ночь, вот, вот ночную молитву, да, которая там после, в 12 начинается, и там где-то часа в 3-4, она там, часа в четыре, наверное, заканчивается, вот, когда там благодатный огонь снисходит, там а, и а, я не, не, не, не, не, несколько раз а, в этом процессе участвовала, и а, вот это я помню это ощущение, когда, даже если не все понятно, вот просто там вроде отстаиваешь, читаются молитвы. А слушая что что читают молитвы то есть пытаешься там что-то что где-то просишь о чем-то какие-то мысли может быть просто ну, люди стоят там друг на друга поглядывают там да не всегда же там в каком-то прям а, религиозном экстазе люди находятся да многие вот пришли вот тоже некая такая формальная вроде бы часть вот они отстаивают положено там да отстаивают. все равно работает все равно работает я понимаю что это и а, собственно структура а, храма это и соединение то есть как бы есть кто такой священник да он ну, определенное помазание прошел и а, он а, проводник и а, с этим проводником какие-то процессы проходят проще но еще раз повторю это не обязательно и теперь мы возвращаемся к этому замечательному интересному а, достаточно старому городу в котором а, не мои слова, нет, нет веры, нет денег. А, я бы так в жизни не сформулировала, просто видела, еще раз повторю, что люди находятся в очень депрессивном состоянии, хотя по отношению к жителям России выглядело, что у них все лучше. Они как раз только вступили а, в Евросоюз, у них еще, ну, по-моему, уже да, фу -фу, это, евро стали платежной основной, то есть, не, не параллельно, да, местные деньги плюс евро, они уже перешли на евро, они уже получили огромные там субсидии на, на развитие, у них уже были какие-то льготы, то есть вот у нас, например, спортивные комплексы начали строиться с большим опозданием, у них э, пойти в хороший бассейн, повезти ребенка за копейки в хороший бассейн, вообще было, ну, очень легко, комфортно в каждом, Районе это уже все было отстроено, какие-то а, что-то безоплатно, что-то за минимальные деньги, что-то очень красиво, то европейские какие-то фишки, которые а, вот уровни жизни, да, они там уже были, у нас еще не было, даже в Москве как-то так, ну вот еще а, сейчас-то вот этого достаточно много построено и а, ну ровнее стало, а, вот, а, а тогда вроде бы у них там все так хорошо, но при этом уровень самоубийств высокий люди, ну, вот, вот это ощущение, понимаете, вот какой-то, я не знаю, там, тяжести от жизни. И, ну, да, пустующие храмы. Мы видели пустые храмы в Риме, а, сопо, храм Святого Петра, да, в Ватикане, Центральный собор, да, он, конечно, а, в основном посещается туристами, но там есть действующая часть, она перегорожена туда просто так, доступа нет но я не знаю там как мы не просились то есть как бы наверное можно было как-то дать понять что мы на службу может быть нас пропустили но собор католический желание не было мы просто видели в огромнейшем соборе на службе было человек 20 это рим это центр это вечер то есть в общем такое время когда можно было практически люди в этой в этом не участвует а, а вера если посмотреть да как вот вер вера отмирает это происходит незаметно, еще раз говорю, через религию можно это отследить, очевидно, что есть силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы человек отошел от веры как можно дальше, а, и э, очевидно, если вернуться к этому городу, да, то а, с одной стороны я говорю про то, что что-то вложено было, субсидии, красиво сделано, интересно находиться, рестораны чудесные и так далее, а, и одновременно и денег там тоже нет ну то есть там зарабатывать что-то можно но достаточно низкий потолок а, там как будто бы нет не было жизни и солнцем там тоже были проблемы а, при том что а, рядом находятся другие государства которые а, там же знаете из одного прибалтийского государства в другое на машине ну часа там два и все это в другой стране вот там солнца больше, а в этом городе его было мало, и, и это напрямую связано с состоянием людей, большинства людей. Я наблюдала многократно, там был период, когда я там ну, много находилось, в том числе зимой. Зимой это вообще там трэш, потому что солнце могло не быть месяцами. Ну, то есть, как бы, ну вот, например, я нахожусь три недели, за три недели я солнца не видела ни разу, просто ни разу. То есть все время висят облака. Повезли меня, выехали мы а, как раз вот <сёк> эти два часа дороги в соседнее государство, там солнце есть. Ну, где-то дождь покапает, но солнце есть. Возвращаемся, солнца нет. И я отследила такой момент. А, просыпаться, если просыпаться часов в 6 утра, когда солнце восходит, а, его можно увидеть. Потом начинают люди просыпаться, собираться на работу, набегают облака и вот пока а, люди бодрствуют, большинство людей бодрствует, солнца нет. Если повезет, где-то вечером можно какие-то проблески поймать, когда опять же люди отработали, пришли домой, кто-то уже там собирается спать или как-то там вот отключились, переключились. И я прям увидела вот эту связь а, того, в каком состоянии люди находятся, и что происходит с природой. То есть а отсутствие солнца, оно еще усугубляет некое депрессивное состояние. А в чем выход? А, а Вот выход, судя по всему, а, в состоянии веры, потому что вот этот нигилизм, вы вспомните 90-е, когда он вообще навязывался, все, во что верили наши родители, разрушалось там, помните, эти там а, кремлевские жены, кремлевские тайны, преступления тех, преступления всех, там эти гулаги, а, а, подвиг Александра Матросова не было, а, чего-то там еще 28 панфиловцев не было, тут приписки, тут, а, тут, тут ложь, тут вот Александр Матросов, мальчик из детского дома, который, если мне память не изменяет, он не был русским, он, по-моему, татарин, а, и, и фамилия, имя фамилии ему дали в детдоме, потому что не знали, как его зовут, ну, соответственно, русский детдом дали русское имя фамилии, и потом написали, что вот да тут все ложь, да а какая нахрен извините разница, а, а, наоборот ребенок, а, а, ну, который остался без родителей, а, который там это же, смотрите, это войну он молодой человек, да, который а, совершил подвиг, то есть а, он был выращен фактически государство, он вырос в достойного человека который, что называется, не пожалел живота своего. Была ли там вера? Была ли вера в Советском Союзе? Вот в церкви не было, с религией непонятно происходило. что Была ли вера? Была. Много ее было? Очень много. Огром... То есть фактически нас растили верующими. Я напоминаю, что с точки зрения а, этапов развития уровень веры является высочайшим. Это то со состояние потока, состояние, когда человек находится в мире с собой, со своим высшим я, с там с высшим, с родовым потоком, да, то есть он идет по по максимуму, по, по высшему уровню своей судьбы. А, и а, что нам все все эти лета предлагали, да, что каждый сам за себя, надо думать о какой-то выгоде, не надо высовываться, а, все неправда, вот это вот очень сильно, что все ложь, во что верить, а, кому душу открывать, да, какой смысл, ты сиди, выживай и ну, борись за место под солнцем, вот это правильная игра. А, я напоминаю, что когда фактически Советский Союз был разрушен, и а, американцы, они и так наши фильмы закупали, но они получили такой массовый большой доступ, вывозил же буквально все, что плохо лежало, а плохо лежало практически все. А, огромное количество фильмов а, попало за рубеж, и их отсматривали эксперты, там в том числе там, ну, определенных спецслужб. Да, и вот был сделан вывод, в том числе это говорил, если мне память не изменяет, даже Бжезинский, о том, что в Советском Союзе практически сформировался человек нового типа, человек высокодуховный, человек а, созидательный, то есть они его назвали «homo советicus», для нас это а, может звучать а, оскорблением, да, потому что ватники, совки, вот это совки, это было оскорблением, мы еще про это помним, вот, но на самом деле под хомо советикус понимался человек социальный, социально ответственный, человек созидательный, человек творец, помните все эти лозунги, человек строитель коммунизма, человек это звучит гордо, а, там, ум, честь, совесть, эпохи и так далее. В этом росли люди, росли дети. Я помню, что повсеместно не закрывались, не запирались на замки квартиры, мы бегали друг к другу, мы друг у друга питались, там, могли там у кого-то оставаться ночевать, дети были как, ну, как общие, потому что, ну какая разница, сегодня я, я покормлю твоих детей, завтра ты покормишь моих, ну что считаться-то, да? Более-менее одинаковые зарплаты и, и так далее, и так далее, и так далее. И а, вот эти самые социальные лифты, которые сейчас, одна из проблем России, что плохо или вообще не работают социальные лифты, да, вот эта попытка строительства сословного общества, когда всякий сверчок, знай свой шесток. В Советском Союзе каждый человек знал, что только по, по готовности, да, ты вложился, ты полезен Родине, значит, у тебя будет карьера обязательно у тебя обязательно в соответствии с этой карьерой будет повышение и заработка и возможности да там помните вот эти все фильмы а, а, ученые писатели поэты военные у них были государ... да, не в частной собственности, у них были государственные дачи которые в том числе там да обеспечивались государством а государство а, у, у, ну давало возможности этим людям которые сделали что-то больше чем средний гражданин, среднестатистический гражданин, и иметь больше возможностей для того, чтобы не думать о бытии, а творить, создавать что-то новое. И до сих пор эти корни, вот понимаете, вот этот феномен, когда коммунисты кинулись в церкви, потому что верить в то, что они верили, стало невозможно, уничтожено было то, что объект веры, да, был уничтожен, а потребность в вере осталась, им предложили церковь, и они пошли в церковь. А, это казалось лицемерием, там наверняка и лицемерие было тоже, но там была еще вот эта потребность некой духовной пищи, да, когда все рушилось, все уничтожалось а, а, и обесценивалось, а, и осталась, ну, вот только религия, люди пошли в религию. Не от хорошей, что называется, Жизни, а потому что вот эта потребность в состоянии веры находиться. Знаете, вот мне кажется основная мысль сегодняшнего прямого эфира, вот эта вот простая, банальная мысль, вера необходима человеку для нормального, просто нормального, даже не шикарного, никакого-то просто нормального существования, жизненно необходима. Это дух, духовная пища. А, и, и когда у человека есть этот поток, ему свет, он, знаете, как это вот отсутствие веры, это вот э, есть сосуд душевный, да, вот, а тут на сосуде крышка, когда нет веры. И э, человеку, конечно, плохо, ему не насыпается, ему может насыпается, но не попадает, не попадает, он не чувствует, не чувствует радости, счастья, там, благодати, спокойствия. А, вот, я не знаю, буквально, наверное, вчера мне попался кадр какой-то вот на пятнице, вот эти пере, передачи про путешествия, и а, там показывают, как Индия, Индия какой-то городок, вот этот вот, фактически для нас это бомжи, да, вот натянутые палатки, в одной палатке живет там до 20 человек, а, жуткая антисанитария, вонь, вон, а, то есть вот у них есть только река, они оттуда берут воду, они там моются, они туда ходят в туалет для того, чтобы мыться не совсем тем же, чем они сходили в туалет, они моются чуть выше по течению, чем они ходят в туалет, да, но там за ними-то по течению есть еще другие люди, которые делают все то же самое, вот. И больше ничего нету, там какие-то, говорят, что у индусов в целом началось с того, что... В Израиле есть такое оружие, разгонять демонстрантов. Их поливают водой, смешанной с какой-то очень вонючим реагентом, который там до трех дней не смывается. То есть человек пахнет еще там несколько дней после того, как его облили этой, этой жидкостью. Вот. И, значит, во-первых, по этому запаху типа можно найти протестующих потом уже, да, вычислить. А во-вторых, ну, человек в общем такое психологическое некое воздействие. А, вот он воняет еще там 2-3 дня, вот он выступал, посопротивлялся, его облили, и вот он еще 2-3 дня вынужден сам э, не ухать себя э, неприятные запахи. И э, индусы купили эту технологию, она не сработала абсолютно совершенно, и там индус говорит, что у нас в принципе пониженный порог чувствительности к воне. И понятно, да, что если очень большой, э, большая часть а, население а, живет вот в таких вот трущобах, в таких условиях, а, то, в общем, ну, что называется, претерпелись, принюхались, но при этом, понимаете, они все улыбаются, вот этот мальчишка в обносках, там, какой-то, который в своей жизни ничего не видел, ни чистой воды, ни, ни нормальных, там, цветов деревьев, они живут вот в этом не знаю, там, огромном поселении, которое воняет экскрементами, которое а, все захламлено непонятным мусором, им, им в перспективе никаких изменений в их жизни не предвидится, и при этом они счастливы. Они счастливы, они светятся, да, они хотели бы жить лучше, но в том, в чем есть, они излучают вот это вот довольство и радость. И вот тут вот эта прибалтийская страна, там, да, столица, которой живут гораздо лучше, во много раз лучше этих индусов, и а, они страдают. Еще раз повторю, одна а, из государств-лидеров по самоубийствам. Вообще в Прибалтийских а, республиках большая проблема с Молодежь не понимает, зачем ей жить. А, я видела глаза этой молодежи. Вот убрали веру полностью во что-либо, во что оставили только ну, вот эту вот возможность, я не знаю, там, делать карьеру, зарабатывать деньги, лезть по головам, там, да, что-то выкручивать, и потерялся смысл жизни. То есть человеку необходимо это необходимо это состояние. И я прошу не путать это с доверчивостью, с наивностью. Это, ну, это вещь, которая, я бы даже сказала, несовместима с верой. Вера – это дух. Еще раз, вера – это нахождение в потоке связи со своим собственным Высшим Я, с, с, с высшими предками, родовыми потоками. А, и дальше, выше, потому что там через святых, там а, еще раз, что не неважно какая религия. Единственное, что, а, а, ну, я бы сказала, что буддизм а, – а, это, ну, для меня… Я не уверена, что через буддизм человек а, уходит, ну, имеет связь с высшим. Буддизм – это а, такая а, религия ухода. А, ну, там концепция основная, да, вот это коленцо сансы, перерождение, с которого надо найти способ сбежать. И а, весь путь самосовершенствования, он а, на самом деле, основная цель – это вот выйти в состояние там, Нирваны, Самадхи, чтобы свинтить отсюда, то есть основная задача сбежать из этого мира. И а, я сейчас не буду эту тему разворачивать, а могу только сказать, что я очень лояльно и а, даже с такой с любовью относилась к буддизму а, очень долгое время, пока сначала мне показали одним способом, потом другим, потом я начала думать о том, что это ну, некая ложная религия, тупиковая философия, которая проповедуя основной ценностью бегства человека из, вот, из нашей реальности, да, из нашего мира, не является по сути дела выходом, то есть оно ну, не ведет туда, куда официально как бы, оно должно вести. И ощущение связи, с. знаете, вот это, если совсем просто, это что, вот вот априори, во что я, например, верю, да, а, я это знаю всю жизнь, есть что-то выше, чем я, какая бы я умная, одаренная, чувствующая, благородная и так далее не была, есть высшая, которая а, видит, может и, ну, вот просто обладает совершенно другими э, возможностями ресурсами по отношению к тому что могу я я могу игнорировать э, присутствие этой силы в моей жизни могу слушаться могу слушать ну, как бы принимать и идти с верой но э, сознательно да то есть делая выбор сознательно по моему опыту имеет смысл хотя бы хотя бы учитывать, что как бы мы а, себя не считали умными, крутыми и так далее, что мы все разбираемся, а, то, что, то, что идет свыше, оно ну, другого уровня. Имеет смысл это хотя бы слушать. А дальше а, научиться доверять этому потоку. Доверяй, но проверяй. Я проверяю всю свою жизнь. Но доверяю, то есть я иду, делаю, вот есть такая, да, повинуюсь року. Это вот это вот есть поток жизни, есть такой вот сутевой поток прохода, который каждому идет свыше определенными знаками, и всегда этот поток сопровождения, поддержки, он есть у нас всегда, помним мы об этом или нет. Что мы можем выбирать? Мы можем выбирать верить, а, еще раз повторю, чтобы в находиться в потоке веры, это труд, внутренний труд для того, чтобы соответствовать, чтобы вот этот вот поток принимать. Чем полезны церкви, религии? Они дают некую форму, которая позволяет, а, ну, вот как бы встроить, она как бы встраивает, вот делай вот это, да, не понимаешь, что делать, просто вот это делай. И тебе откроется, вот э, оно просто, про это не говорят, но по сути открывается вот эта чаша, и человек начинает принимать эту благодать, эту энергию э, со всеми вытекающими, да, потому что э, без принятия вот этой э, вот, вот, вот этой благодати, льющейся на нас сверху, э, испытывать чувство радости, счастья, благодарности э, сложно, я бы даже сказала, может быть и невозможно да, мы излучаем это сами, безусловно, но вот эта фраза про нет веры и нет денег, если ее перевернуть, там, где вера, там есть и деньги, потому что деньги – это материальное отображение энергопотенциала человека. А энергопотенциал человека напрямую зависит от его ресурсности, от его чистоты, от его целостности. Чистоту и целостность обеспечивает связь человека с высшими силами и умение, ну, доверять и, ну, делать то, что идет сверху, да, вот находиться в этом взаимодействии, это навык, он тренируется, он практикуется. И а, еще раз, если, вот если на практическую теперь часть это все перевести, да, а, для, если есть желание, чтобы а, в жизни было больше денег, больше счастья, да, каждому по вере его, больше радости, комфорта, то имеет смысл практиковать вот состояние, понимаете, вот дети, которые верят в чудо, в сказку, в Деда Мороза, в, там, в Новый год, в зубную фею и так далее, вот по их вере, они же чудотворцы, дети чудотворцы, Особенно до какого-то возраста, если ребенка попросить там да, чего-то искренне захотеть, давай вот вместе помечтаем, вот вот чтобы было вот так вот, да, у них же это получается. И можно договариваться с детьми, попадать с ними в резонанс, потому что они еще находятся в этом потоке. Для того, чтобы взрослый человек находился в этом потоке, приходится делать выборы, потому что достаточно сильно идут трансляции о том, что бойся, сомневайся, борись, выживай, обороняйся, там, я не знаю, там, да, нападай, вот, каждый сам за себя и так далее. Человек, который идет вот в состоянии в потоке веры, какой бы религии он ни относился, к какой бы еще раз повторю, в Советском Союзе люди были атеисты, при этом они были глубоко истинно верующие люди. И когда эта вера была разрушена через подвергание сомнению, там, да, тогда развалился, и мы потеряли великую родину, Советский Союз. Это произошло только после того, как сначала какая-то критическая большая масса людей перестала верить. Вот этих вот маленьких разговоров на кухнях о каких-то несправедливостях, о том, что на Западе лучше колбасы, сортов больше. Сейчас-то мы этой колбасы наелись, мы же понимаем с вами, что вот сейчас колбаса, мне папа рассказывал, на Тверской был магазин, в котором продавали колбасу, какую-то не просто докторскую, а, а там, для военных папа а, был военным. И а, вот эта колбаса, а, она производилась там, ну, в каких-то ограниченных количествах. А, вот, и стоит, ну, там, например, чуть-чуть дороже она стоила, была колбаса 2,10, 2,80, а вот это, по-моему, 3,10 стоила колбаса, то есть она была подороже. Так вот, говорили о том, что эта колбаса на самом деле по себестоимости гораздо выше, потому что, ну, там, ингредиенты, которые, качество мяса, там, всего, там, продуктов, да, рецептурам колбасы, она выходила в себестоимости дороже, но дороже было сделать нельзя, потому что, ну, есть некий уровень жизни у людей, да, и, ну, вот, там было несколько сортов колбасы, но они были таковые, которые мы сейчас с вами, ну, я не знаю, можно ли купить что-то, Аналогичное. Но ну, вы помните, были рассказы о том, что колбаса из бумаги, что а, в колбасе мяса нет, а там есть бумага. Там была, было мясо, там были ГОСТы, которые никто не нарушал. Просто когда-то мы поверили. Когда-то а, поверили там, <ф> как сейчас говорит, вражеским голосам, да, а, и а, что там лучше, что там вот весь мир, а мы вот не весь мир. И вот зачем мы упираемся. И вот это, это, э, э, когда сердца закрылись э, э, к своей Родине, э, рухнул Советский Союз. И если сейчас, вот, знаете, там можно там, э, мы можем сейчас к, э, как бы к реальности, да, вернуться к объективной реальности, что происходит там с прививками, со всем прочим, с какими-то планами мирового правительства, со всеми этими инсайдами, которые там не очень, как это сказать, радостные, да, для человека, и где, в чем искать опору, когда человек, когда человек может повлиять на реальность, когда вообще его выбор имеет силу? Вот ответ сегодняшний мой такой, когда у человека есть вера, когда человек опирается, когда человек имеет связь с высшими силами, когда а, у него душа открыта, он находится в этом потоке. Это дает силу. Помните, как, в чем сила, брат, в правде? да? А как находиться на правде? А где эта правда? А это правда там, где есть вот это ощущение – и вот это ощущение опоры, да, это поток веры, это такой столб, который связывает человека с высшими планами, его собственными, родовыми а, и божественными дальше. А дальше уже идут структуры Земли, Солнца и так далее. И чем человек больше в этом потоке находится, тем с более а, крупными, мощными структурами он находится в связи тем больше поддержки, и опоры он получает. И тогда его воля, его желания обладают другой силой. Чего это будет касаться? Здоровья, денег, реализации будущего. Это вторично. Первично это то, что в этом потоке человек обладает правом и силой выбирать, формировать реальность и испытывать счастье, испытывать благодать, испытывать любовь. Вот та же любовь такая, не вот не любовь, зависимость, да, а вот когда человек отдай излучает ему хорошо, вот он светится этой любовью, ему хорошо, хорошо даже там нет нехватки, он нехватка уходит. И а, начинает быть всего достаточно, вот это состояние достатка. Это такие побочные эффекты, признаки того, что у человека есть этот поток. Я желаю всем нам, чтобы в нашем доме, в ваших домах а, была вера, были деньги, был свет. И сегодняшнее мое выступление, вот мое вложение в то, чтобы ну, немножко об этом напомнить войти в этот резонанс, ну вот побыть в храме своей души, побыть в храме вот, в связи с, с высшими силами, соприкоснуться душой с этими энергиями и почувствовать, принять эту энергию, да, может быть раскрыть свою чашу, свой сосуд, принять благодати, поддержки и защиты, любви высших сил, и в добрый час чем больше этого состояния будет в жизни каждого человека, да, еще раз повторю, можно делать практики, можно молиться э, много раз, это тоже все работает, безусловно. Но если вы этого не делаете, э, настраивайтесь, вот входите в этот резонанс, вспоминайте хотя бы об этом потоке, и э, это обязательно наполнит, насытит вас, вашу жизнь, ваш дом, вашу семью тем, что составляет ощущение счастья, здравия, мира, спокойствия и добра. В добрый час. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.